Следующий день мы решили съездить в долину привидений и подняться на гору Димерджи, которая находится неподалеку от села Лучистая, примерно в 80 километрах от Судака. По пути нас встречало множество красивых горных и морских пейзажей, которые мы не могли не запечатлеть на свою камеру, поэтому мы останавливались буквально через каждые 10-20 километров. На въезде в село Малореченское находится храм-маяк, который мы тоже решили посетить, как и многие туристы. Сооружение будто бы символизирует собой вход на побережье южного берега Крыма. Второе название данного объекта – музей катастроф на морях. Оно часто встречается на картах, так как музейный комплекс памяти погибших на водах находится именно здесь. В начале нынешнего века академик Анатолий Гайдамаки, народный художник и заслуженный деятель искусства Украины, создал проект сооружения, которое сейчас выполняет одновременно три функции. Оно указывает мореходам безопасный водный путь, является религиозным памятником часовней, погибшим на водах и экспозиции, рассказывающим крымчанам и приезжим обо всех известнейших морских катастрофах. В селе Малореченская церковь Николая Чудотворца, покровители моряков, начали строить в 2006 году, а полностью реализовали задумку в 2007 году. Работой выполняла знаменитая на Черноморском побережье украино-турецкая компания Airbag. Благодаря автору его высота достигает 54 метра, а в колокольне располагается еще и прожектор. В одном из помещений храма расположен Алуштинский музей катастроф на водах. Отпускники могут посмотреть здесь документальные фильмы, посвященные известнейшим морским трагедиям. Губительному цунами в Индийском океане, не так давно потрясшем всю планету. Исчезновению теплохода Адмирал Нахимов, корабля Принц, затонувшего в бухте у Балаклавы и многим другим. На одной из открытых площадок вблизи основного здания выставлен даже деревянный штурвал. Лестница, ведущая наверх, обвязана вантами. Имеется внутри маяка и специальная карта мира. На этом полотнище указаны места самых масштабных катастроф, когда-либо происходивших на просторах Мирового океана. Посетителям стоит помнить, что нельзя заходить в церковь в пляжном облачении с едой, напитками или домашними животными. У алтаря строго запрещены разговоры по мобильному телефону и съемка без специального разрешения. Женщины должны надеть головные платки уже на паперте. Далее добравшись до села Лучистое, мы припарковались на парковке раньше Золотая Подкова и отправились пешком в Долину Привидений, где когда-то снимался фильм «Кавказская пленница». Долина Привидений состоит из тысячи каменных скульптор, созданных Матушкой Природой. Фигуры насчитывают не одно столетие, обладают очень странными и причудливыми формами, которые схожи с животными, птицами, людьми, неживыми предметами и фантастическими существами. Конечно, есть совершенно реальное и достаточно простое объяснение появлению такой необыкновенной достопримечательности. С точки зрения геологии, возвышенность Димерджи состоит не только из известняковых образований, ее состав – твердые породы в виде огромных валунов и гальки. Все это скреплено так называемым раствором извести. Влага, просачиваясь вглубь породы, вступает в реакцию с углекислым газом, создается кислая среда, разъедающая горный массив. К этому процессу добавляется второй, тоже естественный, выветривание известняка. В результате остаются странные фигуры, состоящие из твердых пород, а фантазия человека наделяет их теми или иными чертами превращая их в сфинкса, силача или гнома. Например, вот эту скульптуру туристы успели окрестить профиль Екатерины II в честь знаменитой российской императрицы. Камушек Натальи Ворлей. Волшебная долина занимает южный склон горного массива Димирджи, который сам по себе оставил немало загадок и тайн. Самое важное связано с древним названием которое подарили греки. Они называли гору Фуна, что означает «дымящаяся». Название географического объекта изменилось на крымско-татарское Димерджи, в переводе «кузнец». А первоначальное название осталось за цитаделью, которая располагалась у подножия. Стал Нет, присала она не тут. Слезы. Славь. Славь. Слезы. Трупа. Направо. Орех грецкий. Возраст 176 лет. Вот такой вот орешек. Грецкий. Здоровей тополь. Мы идем дальше по тропе. Сколько же здесь людей, наверное, прохаживало уже. Вот будка сбора денег. Сейчас бесплатно. Забирать уже прошли метров наверно двести, да? но будка здесь, потому что здесь еще есть тропы, вот можно и сюда подняться просто покруче, а мы оттуда такой вот, открывается вид уже небольшой красивый там озеро, озеро, интересно. И еще одно озеро. Ну посмотрим что за озером. Озеро, вот озеро. Там что-то есть на воде. Красота. Запахи какие здесь? А, вы понимаете, да? И сколько стоит? Вы владелец забора ретропы. Понял? Везде по тропе вот такие стрелки, указывающие маршрут. Кстати, там у будки тоже была стрелочка налево. То есть надо налево от будки проходить. Я немного сначала пошел Я туда, вовремя поправились. Хотя, возможно, все эти трупы смыкаются в одну. Просто где-то лучше идти, где-то хуже. Да, такая мощь над головой. поднялись наша трубка на которую мы топли мы идем дальше по этой трубке Он, наверное туда вам заползать сейчас Скала, палец. Вот так вот позирует нам ящерица. А дальше куда? Внизу, да, вон стрелка вниз. Вниз? Уходим вниз Вот стрелка, да Обалдеть Вот эта штука так штука Это не луча дикая? Нет два. А похоже. Клевые. Они хрустят. Не пей, вот ты больше нет. Ничего не Даже До головы Екатерина осталось совсем чуть-чуть. Минут пять. И мы уже все мокрые. Фух. Ну что, последний рывок? Да? Да. Боже. Я больше тут подождала. <связь> Нет уж мы пойдем. Вышли какой-то скале Не знаю Что за скала? Трупа идет дальше Ой, Вышли еще какой-то камушек Страшно вам тут, нет, мадам? Да страшновато. Извинись, ты не смотри. Как вы думаете, эти ягоды есть можно, а? Можно. Так отравишься. Вышли вот на одну такую полянку. Там еще тропа есть. Но мы туда уже не пойдем Нет? Красота-то какая, лепота. Мы поднялись на гору Демерджи. Сидим на камушке. Пользуясь привет. случаем, давай передавай всем привет Давай А, а то обратно не вернёмся дальше Давай-давай, передавай Катя и Никита привет Мама Александр Ильонович привет Всем, кого мы знаем и кто нас знает Привет Молодец Вот и всё, мы спустились Заняло у нас на спуск 30 минут Ровно. Поднимались около часа. Если не больше. Слишком больше. А там еще крепость Фуна. Видно ее отсюда. Видно. Ну вот сейчас попробуем приблизить. Хотели туда сходить. Но уже мало времени у нас остается. Вот что она и себя представляет крепость Хуна. Мы вот лазили вот по этим скалам. Внизу, вот где деревья идут Там Вот туда А вот этот пункт От которого сюда мы дошли минут за пять ниже, ниже, ниже, ниже потерял вот он вот видно, да, где поднимается не спеша, а потихоньку похоже, вот здесь вот мы были мне, мне так похоже, кажется здесь. здесь, да? да, орел так то есть мы немножко не дошли до Екатерины. Так мы ее и не увидели бы сбоку. Вот. Вон она, но... Чистейшая вода, прозрачная. На обратном пути мы решили заехать и скупаться в рыбачье, где неподалеку находится кемпинг. И на этом наша очередная экскурсия завершилась. У нас оставался всего один день отдыха в Крыму, после чего нам следовало возвращаться домой.